точно понимаешь, что будет там через полгода, год, через пять лет. Это становится такой некой проблемой для локального шага, который нужно сделать. Твои мозги промыты до такой степени, что ты не понимаешь свой текущий факт. Если ты что-то откладываешь, это ловушка. Если ты что-то переносишь, это ловушка. Привет, меня зовут Николай Евшин. В этом видео мы поговорим о стратегическом планировании, в принципе о планировании. Обязательно досмотри это видео до конца. В конце этого видео я дам тебе файл финансовой модели, где ты можешь запланировать свою прибыль ближайшего месяца. Обязательно подпишись на на канал, поставь лайк этому видео, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поехали! Итак, у нас есть финансовая модель, которую мы можем заполнить там, на месяц вперед, на год вперед, на пять лет вперед, на 10 лет вперед, и это называется стратегическим планированием. Мы можем там открыть двадцатый филиал, когда у нас еще ничего нет, или, например, там, нанять 85 пятого менеджера, открыть там склад, еще что-то, и запланировать под это затраты. Очень удобно это делать в Google таблицах, либо в Excel, и мы, в принципе, когда что-то меняем, у нас пересчитываются все цифры. Примеры. Финансовых моделей как мы их разбираем и строим можете посмотреть на нашем youtube канале они есть в плейлистах с конкретными предпринимателями вот но теперь давайте честно у нас век машин роботов автопилотов не совсем недавно у нас появились айфоны и мы можем поговорить с любым человеком в любой точке мира буквально за три секунды. И в этом бурно развивающемся мире вот отдай себе отчет, ты точно понимаешь, что будет там через полгода, год, через пять лет. Вообще ты представляешь, в каком мире мы будем жить. Вот эта финансовая модель, которая тебе ставится, ты точно уверен, что в принципе она у тебя выполнима? Чтобы вы понимали, к чему я говорю, да, там многие мои клиенты, когда а, мы ставим им управленческий учет, ставим им финансовую модель а, на месяц вперед, никаких там полгода, год мы там очень редко да, планируем. А чтобы понять, что нужно сделать сейчас, кого нужно уволить, кого нужно нанять, сколько трафика нам нужно, сколько нам нужно заявок, лидов, там среднечей, конверсии. То есть, когда мы делаем финансовый учет и финансовую модель у нас в агентстве финансовых директоров, у нас быстро рождается план конкретных действий, локальный, да, который ну, не будет мешать вашим миллиардам, но, в принципе, сейчас он вас вытащит из той точки А и ворвет в ту точку Б. И когда мы всем этим занимаемся, у нас не сходится учет, у нас нужно подбирать статьи, очень много рутинных действий нужно делать, да у нас есть в помощь финансовые директора, которые протаскивают за руку, но все равно это не прикольно, это очень рутинно больно и что-то нужно делать и оголяется твой факт и ты понимаешь что не все так круто как у тебя но ну, на самом деле когда ты жил в иллюзии есть клиенты до да, которыми мы уже работаем там год полгода там они говорят давай поставим финмодель на год я говорю ну ладно вот тебе а, наш финансовый директор созвонитесь поставьте финансовую модель там на год на два года на три года чтобы вы понимали а, радость этих моих клиентов которые смотрят что сейчас то вроде там не так уж все хорошо да там у нас там ну конкретно у нас сейчас очень очень нехорошо, а вот через год у нас будет все нормально. И они кайфуют, им здорово и приятно, что через год будет что-то такое, что, ну, там, я не знаю, выйдем на новый миллион, да, там долларов, я не знаю. Есть клиенты, которые рассчитывают новые франшизы, да, они хотят развиваться через франшизы, и вот на 50 й франшизе этот клиент уже ничего не делает, а то, что у него сейчас происходит, ну, это как бы временное явление, вот он живет в будущем и кайфует. Это становится такой некой проблемой для локального шага, который нужно сделать, но можно, в принципе, не сделать, потому что ты уже такой крутой в своей финмодели, там, через год или через пять лет, в принципе, ты уже кайфуешь, но как бы сейчас ты все равно чего-то менять не хочешь, и это мозгу очень выгодно, то есть есть, можно провести аналогию, когда ты сейчас ничего не делаешь, у тебя сейчас не так все хорошо, но ты все равно кайфуешь и типа в будущем у тебя будет все раз там и это будущее там будет уже почти рядом. Когда предприниматель говоришь, что ну хорошо, на год финмодель посчитана, давай посчитаем, что Сейчас по факту, да, какой у тебя баланс, какая прибыль, что нужно сделать, чтобы эту прибыль увеличить, да, хотя бы первый месяц из твоей финномодели повторить на факте, да, то есть на нашей реальности. И до этого как-то руки не доходят. Еще есть такая тема, что этот предприниматель идет на курсы и ему говорят, слушай, надо внедрить фондовую систему, ты не будешь попадать там в кассовые разрывы, даже если попадешь, то какой-то там попечительский совет решит за тебя все вопросы. Ты можешь забирать деньги прям с выручки, прям вот только как деньги упали тебе на счет, ты можешь забирать там 5 10% и сразу же их тратить. А с временными финансовыми трудностями разберутся твои директора, департамент для разбора таких ситуаций, менеджеры, маркетинг, там директор по производству. В общем, все будет очень круто. И ничего страшного, что в этой фондовой системе отчет по прибыли вообще не предусмотрен, что для меня вообще явилось большим шоком. И что тебя греет постоянно финансовая модель, которая через 5 лет ты будешь там очень крутым. Но чтобы составить модель на 5 лет, тебе нужно заплатить, внедрить фондовую систему, заплатить. И в принципе отчета прибыли ты как бы не замечаешь. Итак, у нас получается, что через Через год ты красавчик, все, что нужно сейчас, это ничего не делать, брать с выручки деньги, внедрить там фондовую систему. Еще есть большая иллюзия, когда ты думаешь, что можно деньги брать с выручки и рисуешь себе большую-большую организационную структуру, ты уже можешь разговаривать на «ты» с любым предпринимателем на тусовке для предпринимателей, ведь цифрами общаться не надо, у тебя есть фондовая система и через один год, и через пять лет, ты мега супер крутой. А то, что сейчас, ну уж как-то не посчитано и считать не надо, потому что я супермен, но только через пять лет. Искренне тебе хочу сказать, очнись, твои мозги промыты до такой степени, что ты не понимаешь свой текущий факт и не хочешь вообще его никак менять. И ты ходишь умничаешь, ты думаешь, что у тебя какая-то есть структура, ты думаешь, что у тебя есть фондовая система. Отчет по прибыли то, что тебе нужно и которое тебя ставит в равновесие. Твой текущий факт текущего месяца и план на другой месяц все, что тебе нужно в текущий момент. Запомни самое главное, если ты что-то откладываешь, это ловушка. Если ты что-то переносишь это ловушка. Если сейчас как-то нет времени для самого важного и для какого-то действия, для какого-то решения это ловушка. Итак, у нас все плохо. У нас, допустим, не посчитана прибыль, она минусовая. что кто-то там кричит, потому что у нас кассовый разрыв, у мне отдали кому-то деньги. Но есть волшебная пилюля фондовой системы, либо структуры, которую мы закидываем и не осознаем реального факта. Очень похоже, что мы попали в наркотическую среду. Мы наркоманы, которые закрывают глаза на свой факт. И как-то вроде в будущем, и сейчас у них сейчас все хорошо. И они живут в такой некой иллюзии. Если ты немножко отрезвился, обязательно скачай финансовую модель. Сделай факт, где ты сейчас находишься. Усреди эти показатели. Есть куча видео в плейлистах с моими предпринимателями, которые позволили выкладывать видео на YouTube. Сделай себе план на следующий месяц, Распиши задачи, распиши там свой функционал. Распиши незавершенки. Есть э, финансовая модель продаж. Да, она стоит денег, есть супер предложение по консультациям, напиши нам куда-нибудь э, по ссылке «Хочу консультацию», мы проведем тебе консультацию, она стоит минимальных денег, но зато ты быстро познакомишься с нашей методикой оцифровки твоего текущего состояния в управленческом учете и постановкой плана локального, да, там, если ты хочешь глобального, поставь сначала локальный с нами и потом поставь глобальный, ничего страшного. И придерживайся всегда локального плана, когда проходит месяц, смотри, что у тебя в учете, смотри, что у тебя фин финмодели. Я это очень сильно про пропагандирую. И обязательно отпишись, в какой то ловушке находишься, промыли ли тебе мозги, может ты пользовался какими-то инструментами, что ты думаешь вообще по поводу этого видео. Обязательно лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А сейчас приходи на мой канал, там очень много полезной информации про финансы и про их управление.